Тоже это за сознание такое. Первая магическая профессия, которая осваивает те, кто идет по пути магии, это целительство, но для одних это может быть просто профессией как общее развитие, да, как вот мы в институтах учились, первые три курса что-то давали для общего развития, чтобы имели просто фундамент для профессии, а дальше уже начинается специализация. Вот здесь приблизительно тот же самый, мы все проходим через этот путь, но не каждый по этому пути идет. Мы как бы через перекресток проходим, знания берем, но сворачивает на этом перекрестке только тот, у кого действительно есть дар. В магии не очень много направлений, где действительно нужен дар, но целительство одно из таких. Особенностью сознания целителя в том, что у него во-первых, Крест стихии является естественным состоянием сознания, и если ничего не происходит, он находится в кресте стихии всегда. Соответственно, у него абсолютно обнуленное состояние, к чему бы то ни было. Вывести его из состояния кресте стихии может одно единственное явление — болезнь. Именно поэтому болезнь для целителя, природного целителя, является природным врагом. При этом совершенно необоснованным природным врагом. Спроси такого, а, такое сознание, там, человеком его уже, да, уже довольно сложно назвать. Что тебе с того? Ну что тебе с того? Болеет этот человек или не болеет? Что ты рвешься за него? И он, наверное, не от Ответит вам логично и как-то осознанно, потому что нет такого логичного ментального объяснения. Он не описывает какую-то картину мира, какую-то логическую парадигму или еще что-то, что так привычно человеку употреблять для объяснения им своих мотивов и поступков. Он так поступает, потому что есть болезнь, а болезнь природный враг. Болезнь это единственное, что вышибает его из креста стихии, и в этот момент он начинает испытывать дикое неудовольство происходящего. Как это происходит? Дело в том, что находясь в кресте стихий, целитель очень здорово считывает причину болезни, а причина болезни для целителя это стойкий дисбаланс стихий, именно стойкий, укоренившийся, давнишний, который человеку противоприроды, совсем противоприроды. Его природа, например, говорит о том, что ему нужно много брать воды и много брать воздуха, а его эгрегориальная включенность, например, да, она его фиксирует на огне и на земле. Например, человек работает с потоками власти, которые в основном берут и стремятся утвердиться на каналах огня и земли. И поэтому с властью у него хорошо, он тот такой вот большой начальник, сильно а, высокий чиновник, но при этом весь гнилой, больной и пальцем вниз с него польется. А все почему? Потому что он работает на том канале, где есть один поток информации, но этот поток информации говорит, как тот жрец, если хочешь брать с меня, все остальные стихи должны быть заблокированы и настолько человек к этому привыкает, настолько мутирует его сознание жить на этом потоке, что про тело просто забывается. И тело тоже начинает мутировать, как в сторону болезни. И когда целитель встречает такого человека, он не, конечно не будет смотреть, сколько миллионов этот чиновник украл, сколько людей претерпели несчастье и горе от его деятельности, насколько несчастны рядом с ним окружающие, например, его семья, он будет видеть болезнь. И эта болезнь для него является природным врагом, потому что она нарушает хрупкое равновесие этого мира. А крест стихии, это прежде всего равновесие. И когда он видит такого человека и попадает в поле его внимания или человек попадает как-то в поле его внимания, а чувствительность сознания целителя точно так же приходит в точно такой же дисбаланс, а для целителя это катастрофа, потому что в этот момент он начинает как бы умирать сам вместе с миром, в котором он живет. И поэтому его работа по отношению к выравниванию человека, к добавлению ему недостающих стихий, не ставит перед собой задачи сохранить его богатство, сохранить его положение в обществе, да, ему нужно выровнять дисбаланс, который проявляется прежде всего вот в этом состоянии нездоровья, которое стало уж очень сильно стабильным. И в этот момент, находясь на внешнем круге первооснов, и, опасаясь, конечно же, с него уйти, потому что для сознания целителя это катастрофа, он начинает добавлять стихии человеку, которым ему не хватает. Именно поэтому еще раз напоминаю, что на этом внешнем круге, на уровне целительского мастерства, работа практика идет в сфере добавления недостающих свойств, так как на втором жреческом круге работа идет в сфере убавления избыточных свойств с точки зрения канала, с точки зрения стихийных сил, которыми канал работает или не работает. То есть канал жреца выставляет правила, как должно быть с точки зрения моих возможностей, говорит канал, а целитель говорит, как оно должно быть с точки зрения общего правила, а общее правило это состояние равновесия. Потому что если целитель согласится в том, что этот человек должен быть здоров на своем канале, например, огонь-земля, то это значит, его должны строго окружать люди, которые будут представлять собой состояние, например, вода-воздух или воздуха -вода как бы компенсируя собою его до целого. А поскольку инициатором является непосредственно сам целитель, ему что, своей жизнью, что ли, находиться все время рядом с этим чиновником, постоянно его излечивая, а вмешиваться как бы без просьбы в жизнь других людей, тоже, в общем-то, не совсем правильно, по крайней мере, в сферу его семьи. И поэтому он конечно будет излечивать человека, он будет излечивать болезнь, а не социальную обстановку, которая его, этого человека окружает. Именно поэтому целители немножко люди такие не от мира сего. И понятно, что эта речь, возможно, совсем не про вас. А, возможно, кто-то один из вас обладает таким даром и мыслит точно так же, как именно вот такой прирожденный целитель. Не могу я пройти мимо этого? Ну вот не могу, это выше меня, потому что если я пройду, это буду не я. Но однако умение работать и понимать, как работает целитель, вам очень сильно пригодится. Прежде всего, потому что это умение работать со стихиями уже несколько более профессионально. Основной особенностью практики, которую вы будете осваивать уже на практических занятиях, это умение быстро входить в крест стихии с одной стороны, а с другой умение также быстро считывать со своего оппонента, со своего пациента дисбаланс стихий, который он в этот момент представляет. И соответственно, Делать выводы. Без а, приглашения, конечно, вы не будете вмешиваться в а, энергоструктуру другого человека, но диагностировать его, конечно, вы можете. Практика целительства и умение лечить, диагностировать и лечить, она, конечно же, очень древняя. А, разные культуры, разные магические ордена по-разному развивали это свойство. Кто-то опирался на природу и занимался травничеством и зельеварением. И здесь накладывая тот же самый принцип, считывая каких стихий не хватает человеке, мы подбираем такие травы, такие ингредиенты, чтобы это зелье в совокупности было компенсирующим тех стихий, которых человеку не хватает. И здесь принцип был очень Простой. давайте вот на кресте стихии в динамике посмотрим. Да, вот она схема да? и здесь вы всегда вот опираетесь на этот внешний круг, не на крест сам, как он идет по внутреннему кругу человека, а для того, чтобы хотя бы уловить навык, каким образом это работает, всегда вот держите перед глазами эту схему и это очень простые правила. Избыточный огонь, туши водой смотрите, как двигается по движению энергии по кресту стихии, избыточный воздух, сжигая огнем, избыточную землю, суши воздухом, избыточную воду впитывая землей и так далее. Если действовать по такому принципу, то дисбаланс стихий он компенсируется очень и очень быстро. по крайней мере, в самолечении вам это очень сильно поможет. Но это правило, оно вырабатывается с практикой. И как же происходила эта практика? Как уже вот было сказано, да, например, вот славянская, славянская традиция, целительская традиция, да, она опиралась на травничество и очень была сильно развита именно среди волхвов и ведунов, именно принцип излечения через травничество. А вот стихиями, непосредственно стихиями работали как раз друидическая практика, они очень хорошо изучили правила взаимодействия стихий. Конечно же, они использовали и природные элементы, и песни, и заклинания, да, все это уже было, но сам принцип в основу, заложен был именно в друидизме, за эту школу мы им очень и очень сильно благодарны. Обучение начиналось рано, обучение в школах начиналось с 12 лет и продолжалось лет 20. И первые несколько лет, первые лет шесть, это была общая практика, то есть дети изучали силы природы, изучали как правильно чувствовать стихии, понимать стихии, считывать стихии. И тогда этот период времени еще не, был, не было разделения на светлых и темных, все, все учились вместе. И вот только потом наставники начинали выявлять у своих подопечных определенные склонности. И эти склонности в общем-то можно очень грубо разделить на две категории, да, что впоследствии получило название темного и светлого пути. Светлые, светлый путь, он предполагает взаимодействие с людьми, тогда как темный не предполагает этого совсем. И в зависимости от личного характера, от формы магии, которая проявляется, так и распределялись дети дальше обучаться. Вот те, кто шел по светлому пути, целительский практикум имели обязательно. Для этого они шли в люди, а для этого они шли в народ. И ходя по деревням, весям, селам, поселкам, они лечили бесплатно, но не для того, чтобы вылечить, а для того, чтобы наработать себе практику. Кстати, вот это вот поверье о том, что нас истинный целитель должен лечить бесплатно, именно должен, что, что характерно, оно вот пошло как раз именно с этой эпохи, потому что вот эти вот практикующие будущие целители или просто получающие навык движения по светлому пути, они своим практическим примером, как бы это, это показывали, это доказывали. Но на самом деле не ради альтруизма они это делали, а для того, чтобы составить себе определенный опыт. И первым этот опыт создавался формирование некой карты, карты, которая сначала было основано на собственных ощущениях, то есть сначала практиковались в школе друг с другом. Да? Вот у меня, например, сегодня не хватает стихии воздуха, что ты чувствуешь? Я включаюсь у оппонента, понимаю, я чувствую это так. У меня, например, там чешется левая нога что у тебя не хватает воздуха, а вот сегодня у меня не хватает стихии воды, я умею работать со стихиями, я убираю у себя стихию воды и оппонент, мой партнер, спаринг партнер понимает, что в этот момент у него начинает болеть голова. Таким образом и так далее, то есть таким образом составляется себе личная карта собственных ощущений. Потом с этой картой для ее уточнения, для ее более филигранного использования люди шли в народ и уже ее как бы подтверждали, немножко корректировали и так далее. Когда же они становились взрослее, практика хождения в народ была связана, конечно, с исключением, но опять же, не для того, чтобы вылечить и осчастливить своим, э, своими позывами весь мир, а для того, чтобы составить карту болезней. Различные стихийные сочетания соответствуют различным физическим недугам. И для того, чтобы составить более точно эту карту, что означает избыточный огонь, превалирующий над землей с увеличенным воздухом и с ущербной водой, это означает такую-то болезнь. И для того, чтобы точно выверить это составляющая составляющее этих, этой болезни, нужно было отсмотреть сотни людей с этой болезнью и понять, что да, именно вот такой вот стихийный дисбаланс, вот такая сдвижка по кресту стихий соответствует этой болезни. Значит, соответственно, и подбиралось и лечение амулеты, талисманы, травы, то есть компенсирующим фактором. Если у тебя такая сдвижка по стихии, то диаметрально противоположная зеркальная сдвижка по стихиям будет тебе соответственно эту болезнь излечивать. Таким образом, на последнее, на последний практикум обычно целители отводили всю оставшуюся жизнь, потому что вот эта личная карта болезней, да, она все пополнялась, пополнялась, расширялась, становилась более точной, более филигранной, появлялись новые рецепты, новые возможности. Именно поэтому целительство это конечно на всю жизнь, потому что если человек начинает заниматься этим вопросом, он и учится и, и работает, но невозможно заниматься всю жизнь делом, которое тебе не по сердцу. Именно поэтому наставники вычисляли таких детей, которые действительно к болезни относятся к своему природному врагу, причем необъяснимо логически.